Мы возвращаемся к Александру Лосеву, генеральному директору УК «Спутник управления капиталом». Александр Вячеславович, ну вот еще раз задам, задам вам еще раз вопрос. Владимир Путин поручил перевести расчеты по газовым контрактам в рубли для недружественных стран. Вот почему это сделано и что в результате может все-таки измениться? Ну, смотрите, Мы сегодня видели новость о том, что клиринговые центры отказались переводить валюту нашим инвесторам по ну, вот, купонной платежи. Это означает, что любой валютный платеж в пользу а, российских юридов находится под риском. И, а нам, а, в принципе, нужны рубли, потому что необходимо устанавливать и собственную экономику, и инвестиционные ресурсы а, изыскивать, и Донбасс помогать устанавливать. И поэтому, а, видимо, эмиссия рублей будет обеспечена газом. И мы возвращаемся к практике Которая была у Советского Союза во времена холодной войны. Вот так называемый клиринговый рубль, когда между Советским Союзом и страной торговым партнером было специальное клиринговое соглашение, по которому рассчитывался вот, специальный, вводился специальный клиринговый рубль для расчетов по импорту и экспорту из этих стран. Мы вот, очень быстро вернулись к этой практике, то есть ничего нового, просто хорошо забытые старые. А не получится ли так, что дружественные страны будут покупать у нас углеводороды и продавать недружественным? Вполне возможно. За какую валюту они будут покупать? Опять же, каждый безналичный доллар контролируется Минфином США. Это всем хорошо известно, потому что даже если у вас счета долларовые в российских банках, это означает, что на курсчетах в американских банках точно такая же сумма долларов отражается. Поэтому любой безналичный доллар может быть заблокирован. И когда европейцы в 2019 году решили переводить торговлю с Россией на евро, они так ничего и не решили. Хотя и Газпром «Газпромнефть» открывал евро счета и других э, компаний планировал открыть евровые счета. Ничего не получилось, но, видимо, э, вот эта экстренная мера будет, э, ну, либо образуметь наших партнеров, э, потому что процесс-то будет быстрый. Именно поэтому сейчас мы видим такой скачок цен на природный газ э, на бирже TTF в Голландии. Э, все понимают, что если сейчас поставки будут остановлены, до тех пор, пока не будет выработано новое соглашение, как рублейные счета, никакого газа Европа не получит. Рубль на этих новостях стал укрепляться. Вот редакторы мне подсказывают, что доллар уже по 95. Как будет рубль вести себя дальше? Рубль будет укрепляться, потому что рубль был перепродан, его шортили. Да, и по сути, когда у вас есть шорт, вам нужны рубли где-то занять. А тут вам еще придется еще больше занять рублей для того, чтобы рассчитаться за российский газ. Соответственно, когда идет дефицит... Валюты, то это классический шорт да, вот Наши зрители знают, что это такое, когда нужно будет откупать то, что у вас нет, что вы зашортили. Вот на этом движении, движение может быть любым сейчас, потому что это уже истерика рыночная. шорт он вообще выводит диапазон вне рыночной рамки, диапазон любого финансового инструмента, будь то рубль, а не какая-то акция. Александр Вячеславович, насколько решение о переходе на расчеты в рублях пошатнет репутацию доллара как резервной валюты? Вот не станут ли другие страны отказываться от доллара? Ну, отчасти она уже так подмощна, репутация. И не случайно Саудовская Аравия ведет с Китаем переговоры о расчетах в Потому что Саудовская Аравия на самом деле попала в ту же ситуацию, что и сейчас Россия, но несколько лет раньше, когда упали цены на нефть, и возник бюджетной Саудовской Аравии, а они попытались вытащить э, часть э, активов, которые, долларов, которые у них были в Соединенные Штаты, Соединенные Штаты им в э, полной мере это сделать не дали. Более того, они еще решили э, заморозить и часть этих активов саудовских и выплатить компенсацию пострадавшему от терактов 11 сентября. Э, хотя Саудовская Аравия напрямую не обвинялась э, в этом теракте. И здесь уже выводы делаются. Получается Саудовская Аравия, Россия. Венесуэла, Иран. Чем больше будет пострадавших, тем больше будет расчетов национальных валют. Цена газа, а да, цена газа вот на решение Москвы подскочила сразу на 100 долларов. Вице-премьер Новак до этого прогнозировал цену на газ в Европе в 4000 за 1000 кубов, кубов. вот Насколько это реально? Все реально, потому что знаете, вот как в фильме «Пираты Карибского моря» говорили, все невещественное вдруг стало несущественным. Да? А вот все вещественное оно в дефиците. Где они возьмут газ при пустых хранилищах, непонятно. И удар по экономике Евросоюза, он колоссальный. Им придется, видимо, либо делать эмиссию, как они делали во время коронавируса, либо покупать то, что есть по любым ценам.